Здравствуйте, товарищи курсанты! С вами Комаров Дмитрий. Сегодня у нас второе занятие и вы находитесь на бесплатной школе по заработку на YouTube. Сегодня у нас с вами практическое занятие. Сегодня мы с вами будем регистрировать ваш канал на YouTube и правильно его настраивать для того, чтобы у него включились всякие полезные функции. Напоминаю вам о вашем огромном желании пройти вниз страницы и поставить лайки или написать какие-то добрые слова в адрес нашей бесплатной школы. Там есть для этого формы обратной связи, где вы также можете после урока вписать ваши вопросы. Давайте будем начинать. Итак, смотрите. Я буду вам показывать, как и что делать, и по ходу буду свои действия комментировать. Если хотите, можете делать сразу вместе со мной. Вот. Но, с другой стороны, если у вас будет запись, всегда можно отмотать назад и просмотреть еще раз. Хотя я все-таки рекомендую делать действительно так, как я сказал, я показываю, вы, вы повторяете. Я могу даже паузы некоторые делать, для того чтобы вам было удобнее. А то потом начнется, чего-то не туда нажмете, а потом будете мне письма писать, что у вас что-то не получилось. Там на самом деле все так просто, что не получиться, ну просто не может. Хотя некоторые умудряются, конечно. Так, вот наше практическое занятие, наши темы. Так, давайте. Заходим все на страничку... Google набираете в окошке браузера google.com. Вот, у вас в правом верхнем углу, после того как вы войдете, появится красная кнопка зарегистрироваться, может у вас стоять в правом верхнем углу кнопка Войти. Вы нажимаете вот, и тогда у вас открывается вот эта вот страничка, где, которую вы сейчас видите, с кнопкой «Зарегистрироваться». Пока вы заходите, я вам буду вещать потихоньку. Смотрите, запомните для себя очень одну важную вещь, чтобы в дальнейшем не путаться. Один зарегистрированный аккаунт Google равен одному каналу на YouTube. Есть одна схема, когда можно на один аккаунт Google сделать два канала, но оно вам пока сейчас не нужно на этом этапе. Пока просто запомните это правило. Один аккаунт Google равняется один канал на YouTube. Ну что, все, у всех появилась такая страница. Так, а теперь эту кнопочку нужно нажать. Регистрация. Нажимаете. И у вас откроется поле для регистрации. Вот такое вот поле у вас откроется. Многие, кстати, спрашивают, нужно ли регистрировать аккаунт и канал на YouTube на свое имя или на какое-то выдуманное. Ну, ответ однозначный, конечно, на выдуманное. На данном этапе вам на свое основное имя ничего регистрировать не надо. Вы пока еще учитесь. Вы пока еще тренируетесь. Все равно вы где-то накосячите, и у вас канал приобретет плохую репутацию. Но в этом ничего страшного нет. Так и должно быть. Запомните, ошибки – это нормально. Ошибки – это развитие. Главное, выводы правильные делайте. Это как в лабиринте. Вот Свернули на развилке направо, воткнулись в тупик. Все возвращаетесь к месту развилки и поворачиваете в другую сторону. Вот так вот и здесь. Хотя есть такая шутка, что дурак умнее не становится, а становится только опытнее. Но это же шутка, все же понимают. Итак, вы заполняете все поля регистрации, ну кроме своего телефона, а так все заполняете, как здесь написано. Указывайте там все необходимые данные. Вот, чтобы поля пустыми не оставались обязательно пол укажите и дату рождения выставьте такую чтобы этому персонажу которого вы тут регистрируете было 18 и более лет ну, в общем не меньше так телефон я вам сказал уже не указывайте вот я тут уже зарегистрировался я вам показываю так далее в поле страна выбираете польшу или чехию или какая другая страна евросоюза но польша уже мной лично проверена. вот все работает ниже там ставьте галочку напротив принимаю условия google вводите проверочное слово Убираете там галочку напротив того, что я хочу знать, что рекомендуют мои друзья или знакомые. И нажимаете «Далее». Вас выбросит на страничку, где нужно подтвердить регистрацию через свой номер телефона. В этом поле укажите свой номер телефона с указанием кода страны. И не парьтесь по этому поводу. Что ранее вы указали страну Евросоюза, а тут указываете российский или украинский там или белорусский телефон. Ну, кто же вас знает? Может, вы болгарский путешественник побелка потолков? Ну, где потолков это фамилия, а побелка это имя. Вот И прибыли, значит, по делам в Россию или Украину. И тут уже приобрели себе местную какую-то сим-карту для того, чтобы экономить на роуминге. Ну, вот, как-то так. Такая вот басня. Запомните, на одну сим-карту можно зарегистрировать 8 каналов. 4 на подтверждение по смс и 4 на подтверждение голосом. Подтверждение голосом тут ничего страшного нет. Никто там с вами ни о чем не разговаривает. Просто звонит вам автомат и диктует пин-код. Вы вводите пин-код в поле и нажимаете кнопку «Далее». И вот вас выбрасывает на такую вот страничку, такое вот окошко, где вам говорят, что ваш аккаунт успешно создан. Но создание аккаунта – это еще не создание канала. Для того чтобы создать канал, вам нужно нажать на кнопку YouTube. Вот так вот. Выходите, нажимаете там «Далее», «Далее», «Далее», вот и вас выбрасывает на главную страницу, страницу Google, но уже как зарегистрированного пользователя. И у вас там есть вверху различные сервисы Google. Одна из них называется YouTube. Вот я выделил красным квадратом, вам нужно туда нажать. Вы, когда нажимаете, переходите, попадаете на главную страницу сервиса YouTube. И вот я вам снова квадратиком красным выделил, что вам нужно нажать. В правом верхнем углу нажимаете кнопку «Войти». Вас запросят авторизацию чтобы вы ввели тот пароль которым вы только что регистрировались в аккаунте google вот вы его вводите в это поле и нажимаете кнопку войти и вы попадаете уже в youtube как зарегистрированный пользователь вот такое вот у вас появится окошко Значит, что нужно сделать? Находите... Находите свое имя пользователя в правом верхнем углу. Вот у меня там написано Заяц побегается. Вот, вы там находите это а, свое зарегистрированное имя и нажимаете на него. Вот, после того, как вы это сделаете, у вас откроется вот такое вот еще дополнительное меню. И вам в этом меню нужно будет нажать кнопку ⁇ Мой канал ⁇ Нажали, да? После того, как вы нажали, вам вот такое вот выскочит окошко. В этом окошке вам предложат создать, собственно, свой канал. Ну, вы, конечно же, не отказываетесь, а соглашаетесь. Нажимаете OK. ОК. Вот, ничего здесь э, не надо другого нажимать, э, не отвязывать, не надо не привязывать, не надо не менять, пока ничего не надо. Вот Вы всегда сможете вернуться к настройкам и изменить название канала, если вам нужно будет и отвязать или привязать его от Google+. Вот. Пока вы нажимаете ОК. Вот. А после того, как вы нажмете ОК, у вас появится окошко вашего канала. То есть появился у вас всех свой свежесозданный канал. Поздравляю вас всех с этим знаковым событием. Ну а теперь скажите, вот сложно ли это было сделать? Вот все, что мы сейчас проделали, вот все вот эти вот действия, зарегистрировались на Google, потыкали кнопочками, там, создали канал. Нет, конечно, не сложно. Все эти действия они гораздо, гораздо проще, чем создать себе сайт или интернет магазин. Вот. вы произвели очень простые действия и получили в свое распоряжение видеоканал на очень популярном видеосервисе YouTube. А при желании вы этих каналов можете наклепать себе сколько захотите. Вот этот видеоканал, вот это, который вот у вас есть, это у вас еще это ничего. Это пустая болванка. Это ваша заготовка под инструмент, с помощью которого вы будете зарабатывать деньги. Ну что ж, давайте дальше. Итак, получается, канал мы создали. Теперь его нужно немножко настроить, чтобы он смог вам э, зарабатывать деньги. Вот смотрите, что вам необходимо дальше сделать. В верхнем правом углу найдите кнопку «Добавить видео». Она такая, ну я не знаю, сложно не заметить. Нажимаете кнопку «Добавить видео». Вот. Нам с вами необходимо будет добавить э, видеоролик какой-нибудь к себе на канал, для того, чтобы произвести настройки и для того, чтобы некоторые функции включились. После того, как вы нажмете, у вас откроется вот такое вот окошко. Значит, смотрите, у кого есть веб-камера, те пусть нажмут кнопку «Запись с веб-камеры». Я ее выделил. Те, у кого нет веб-камеры, подождите, и к вам тоже руки дойдут, вас, с вами немножко позже поговорим. Пока, значит, с теми, у кого есть веб-камера на компьютере, либо ноутбук, либо установленная какая-то там, вот, вы нажимаете запись веб-камеры, у вас появится активное окошко записи. Там внизу есть красная кнопка запись, вот ее нужно нажать и сделать там, 10 или 15 секунд запись с видеокамеры. Можете записать кусок стены, там свое лицо, вид из окна можете записать, сейчас это абсолютно не важно. Вы все равно это видео потом удалите. После того, как запишите, нажмите на кнопку «Добавить» или, точнее, «Загрузить видео». После того, как вы это сделаете, ваш видеоролик будет загружен к вам на канал, и вы увидите вот такую вот картину. Так, теперь что делать тем, у кого нет веб-камеры? Для вас существует другая кнопка, которая называется слайд-шоу. Вам нужно будет нажать на нее и в открывшемся редакторе добавить несколько своих фотографий. Ну, штучки 3, 4, 5. Вот после того, как вы нажмете, у вас вот такое вот окошко. Вам нужно будет нажать загрузка фотографий. Главное вам, чтобы это были ваши авторские фото, чтобы YouTube не докопался по авторскому праву. Вот. И вот так вот. Раз нажмете, потом у вас будет выбрать фотографии с компьютера. Вот. И добавляете штук, там сколько вам не жалко. После того, как вы загрузите свои фотографии, нажмете вот эту вот кнопку «Далее», которая находится в правом нижнем углу, вас выбросит на такой видеоредактор, где ваши фотографии будут поставлены в очередь в слайд-шоу, вот, и это будет уже видеоролик. Поставьте галочку, не забудьте поставьте галочку в окошке, чтобы было без звука. YouTube вам будет предлагать разные музыкальные композиции на выбор, но вам они не нужны. Вот. После того, как вы добавите все фото, вот, у вас в правом нижнем углу появится синяя кнопка «Загрузить». Вы ее, конечно же, нажимаете, и ваше слайд-шоу видеоролика загружается на ваш канал. После того, как ролик загрузится, вас выбросит в окошко менеджера видео. Вам нужно будет отсюда выйти, нажав на кнопку настройки канала. Вот смотрите, вы попали на страничку, где описаны функции, которыми, которыми вы можете воспользоваться. Вот посмотрите, сейчас у вас некоторые функции неактивны вам нужно их активировать. Самая важная функция, которая вас интересует, это функция монетизации. Нажмите на нее. А, еще один такой момент. Вот посмотрите, у вас будет кнопка подтвердить партнерство. Вот не надо ее нажимать оно вам ничего на данном этапе не даст итак смотрите вы нажимаете кнопку монетизация напротив монетизации включить и у вас будут открываться э, всевозможные окошки после того как вы ее нажмете вот у вас появится такое окошко коммерческое использование и вам нужно будет нажать на синюю кнопку включить монетизацию в моем аккаунте вообще смотрите как все на слайдах сделано и делайте так же после этого у вас откроется вот такое вот окошко вам нужно будет везде поставить галочки и нажать кнопку принимаю потом следующее окошко вы ничего не кликаете вот только лишь на синюю кнопку коммерческое использование нажимаете далее Вот. После всех вот этих вот действий вас снова выбросит в менеджер видео. И напротив вашего видеоролика появится зеленый квадратик с серым значком доллара. Хочу сразу вам кое о чем сказать. Ну, во-первых, функция монетизации недоступна для жителей стран СНГ. Мне лично неизвестно почему так происходит, но то, что для буржуйских стран происходит в автоматическом режиме, ну в смысле доступны многие функции, то для жителей стран СНГ или вообще недоступно, или доступно после сложных процедур, подачу заявки на партнерство и долгих месяцев ожидания. А решается такая проблема довольно просто. Вы просто меняете в настройках страну проживания, и все функции начинают у вас работать. Кстати, многие наши соотечественники, которые владеют каналами на YouTube, они до сих пор не знают об этой фишке и упускают возможность использования расширенных функций YouTube. Вот если у вас есть канал, зарегистрированный на Россию или Украину, то вам нужно, смотрите, нажать там, где у меня стоит выделенная красным овалом настройки канала. Вот, у вас откроются функции. А вот внизу будет кнопка Дополнительно. Нажмите на кнопку Дополнительно. И у вас откроется вот такое вот окошко. Вот из выпадающего списка. Выберите а, любую буржуйскую страну, ну, например, Германию можете выбрать, она а, тоже все функции включаются. И многие функции на вашем канале включатся, в том числе и функция для зарабатывания денег. Так, давайте сейчас вернемся к менеджеру видео. Обратите внимание, значок доллара напротив моего первого видео побелел. Это означает, что видео прошло модерацию и допущено к монетизации. Это означает, что теперь я на нем могу зарабатывать деньги. Естественно, не на этом ролике, потому что он никому не интересен и не нужен, просто я вам показываю, что эта функция стала доступна и включилась. На втором моем ролике, как вы видите, эта функция еще недоступна. Видео висит на модерации. Многие задают вопрос, сколько времени происходит эта модерация? Отвечаю, всегда по-разному. Бывает, что включается через минуту, а бывает, что и через сутки. И еще очень важный момент. Хочу обратить ваше внимание на то, что YouTube – это очень сырая система. Она во многом еще не отработана. Не отработана до конца и на ней постоянно... Периодически проходят какие-то пусконаладочные работы. Поэтому иногда YouTube глючит. Некоторые функции временно не, функци... не функционируют. Другими словами, не надо паниковать и забрасывать меня письмами, что что-то не работает. Ну просто подождите пару дней или недельку. Я уже таких масштабных глюков пережил, наверное, 5 или 6. Последний, кстати, закончился позавчера. Ну ладно, идем дальше. Теперь у вас есть свой канал, есть залитое видео. Надо теперь правильно канал настроить. Для начала вам нужно определиться с тематикой вашего канала. Сразу скажу, что я за специализацию. Канал должен быть четко ориентирован на какую-то конкретную тематику. Если это спорт, то спорт. Если кошки, то кошки. Не надо делать свалку. То есть лить все хитовые ролики, которые вы найдете, вот, лить все вместе, без разбора. Я лично экспериментировал, делал каналы и такие, и такие. И могу сказать с полной уверенностью, что тематические каналы лучше. И сразу же у многих возникает вопрос, а какую же тематику мне выбрать? Смотрите. Общий смысл такой. Тематики нужно выбирать ширпотребные. Что интересно большинству, то и нужно делать. Берите пример желтой прессы. Давайте сразу определимся, что подавляющее большинство пользователей, ну, в смысле пользователей YouTube, заходят туда развлечься тем или иным образом. На YouTube не приходят за знаниями, поэтому не трогайте, пожалуйста, интеллектуальные тематики, проанализируйте желтую прессу и телевидение, всякие ток-шоу, это даст вам направление, которое нужно развивать. Я сначала хотел вам здесь список тем выложить, но потом подумал и решил вам это оставить для домашнего задания. Основную подсказку вы уже от меня получили, так что действуйте. Это будут уже ваши личные наработки. Итак, допустим, вы определились с тематикой и вам нужно настроить свой канал в соответствии с этой тематикой. Давайте сделаем некоторые действия. Итак, вам нужно нажать на кнопку настройки канала. Нажимаете. Вас опять интересует кнопка дополнительно. Нажимаете ее. Вот. И под страной вы видите поле с ключевыми словами. Написано ключевые слова канала. Вот в это поле вам нужно вписать все слова, которые у вас ассоциируются с вашей тематикой. Вот, например. Если бы я выбрал бы для своего канала спортивную тематику, то мои ключевые слова выглядели бы вот так. Спорт, футбол, бокс, фитнес, спортивный канал, судью на мыло и так далее. Пишите все, что вам в голову взбредет. Пишите много, 30 или 50 слов. Не ограничивайте себя. Чем больше, тем лучше. YouTube вас сам ограничит. И тогда вы из этих 50 слов, которые вы придумаете, выберите самые, на ваш взгляд, нормальные. Так, смотрите, пока настройку канала мы приостановим с вами. И займемся такими вопросами, как поиск хитовых видео. Вот обратите внимание, на вашем канале, да и в принципе на YouTube, в самом верху есть поле для поиска. Вам в этом поле для поиска необходимо ввести вот это поле для поиска. Вам в этом поле необходимо ввести одно из ключевых слов по вашей тематике, ну, например, футбольные приколы. Вот я ввел футбольные приколы, и вот мы видим выдачу. Нам выдала всего 50 300 результатов. Самая первая, как вы видите, идет реклама. на, на нее мы внимания не обращаем. А дальше уже вот начинаются ролики самой выдачи. На первом, на втором месте. И среди них вы ищете хитовые ролики. Вы должны понимать, что в каждой нише свои показатели для хитов. Для одной ниши 100 тысяч это круто, а для другой ниши это вообще середнячковый показатель. Ну вот если, допустим, сравнить, ну, я не знаю, ну, футбол или там, допустим, бои, бокс и сравнить с кошками. То есть для футбола 200 тысяч это круто, а, вот, а для кошек 200 тысяч это так, выйти прогуляться. То есть имейте в виду, что для каждой тематики свои показатели. Делайте на это скидку. Как вам этот показатель э, определить, как вам понять, э, насколько это хорошие показатели просмотров или плохие? Э, вам нужно просмотреть 5 или 10 страниц выдачи. Вот просто пролистайте, просмотрите, вы увидите ролики с показателями, что этот ролик там имеет столько показателей, этот ролик имеет столько показателей. После того, как вы это сделаете, вы будете иметь для себя четкую картину, какие показатели считать хорошими, а какие не очень. Ну, вы же сможете в общей массе понять среднее количество просмотров для этой тематики. Обращайте внимание, кстати, на то, как давно был залит ролик и сколько вот он просмотров он набрал именно за это время. Если хотите, то можете вообще сделать приблизительный расчет и поделить просмотры на количество дней. Ну, это будет довольно приблизительный показатель. Но на первом этапе это вам здорово поможет. Ну, например, вот я выделил за 200 тысяч 120 просмотров, а вот если эти 200 тысяч просмотров поделить на 365 дней, то будет 551 просмотр. Это вот первый ролик, если мы возьмем, проанализируем. Написано, один год назад был залит. Вот мы этот в году 365 дней. 200 тысяч делим на 365, получаем 551 просмотров в день. Это показатели было, были одного видео. Значит, Теперь возьмем другой ролик с другими показателями. Вот он был. Я ниже пролистал. Вот, и нашел э, ролик, у которого 10 тысяч просмотров за 4 месяца. Вот я эти 10 тысяч поделил на 120 дней и получил 88 просмотров в день. Ну, разница понятна. У одного 551 просмотров в день средний показатель, у другого 88 просмотров в день. Еще раз скажу, что это очень приблизительный показатель. Потому что многие факторы я здесь не учитываю. Но на первом этапе, если вы еще не сильно в этом разбираетесь, вам этого будет достаточно. Ну, нет смысла учить ребенка слагать стихи, если он только осваивает буквы. Но если кому-то надо больше информации, она есть в моих платных уроках. Итак, для вас всех домашнее задание. Выбрать для себя тематику канала, написать ключевые слова, 50 штук, вписать их в поле для ключевых слов, а потом найти в Ютубе по своей тематике 50 хитовых роликов. Ну и, естественно, скачать их к себе на канал, э, на компьютер. Так, еще один момент хотел уточнить. Зачем нужно такое большое количество роликов, 50 штук? На самом деле это количество довольно небольшое. И это наш основной принцип. Чтобы зарабатывать, нам не нужно видео с большим количеством просмотров, нам просто нужно много роликов на вашем канале. А пока двигаемся дальше. Вот, допустим, вы нашли хитовый ролик, который набирает большое количество просмотров Вы хотите скачать его к себе на компьютер. Объясню еще один момент. Если вы хотите залить чужой ролик к себе на канал, то сначала вам нужно будет обязательно скачать его к себе на компьютер. И уже потом с компьютера заливать на канал. Так вот, как же вам скачать видео с YouTube на свой компьютер? Способов есть масса. Но мне лично больше всех нравится программа для закачки Download Master. Эта программа интегрируется в браузер Chrome и позволяет одним нажатием скачивать ролики прямо из YouTube. А Вы просто устанавливаете программу к себе на компьютер, потом нажимаете правой кнопкой мыши на иконку и там выбираете кнопку «Интегрировать в интернет-браузер». Все очень просто на самом деле. И потом смотрите на страничку просмотра чужого видео. Вот я вам стрелочкой указал, чтобы понять, что у вас корректно эта программа установилась. Вот Вы увидите, у вас вверху должен появиться маленький телевизор. Ну, и вот когда вы хотите себе ролик какой-нибудь скачать, вы на этот телевизор нажимаете и ролик сразу скачивается к вам на компьютер. А теперь прошу обратить внимание еще на один очень важный момент. После того, как вы скачали ролик к себе на компьютер, не заливайте его сразу на канал. Не надо заливать его на канал. Подождите. Дело в том, что вы можете скачать ролик, в названии которого будет какая-то абракадабра. Или он будет на иностранном языке. Или вы хотите вообще под свои нужный ролик назвать. Так вот, перед заливкой видео на канал обязательно переименуйте его так, как вам надо. И обязательно назовите его так, чтобы в названии вашего ролика обязательно было хоть одно ключевое слово. Это очень важно. Не менять название в самом Ютубе, а поменять его перед заливкой на канал. Да, вы можете залить его к себе на канал, потом зайти в менеджер видео и переименовать, но это уже будет совсем не то. Просто на этапе загрузки. Вашего, вашего видео на канал, YouTube уже его анализирует и уже его индексирует. И это очень важно для того, чтобы ваше видео вот попадало сразу в хорошее, на хорошие места выдачи Для того, чтобы переименовать, вы просто правой кнопкой мыши кликаете. на скачанном файле и выбираете из выпадающего контекстного меню функцию переименовать так когда вы переименовали ролик вы можете загружать его на свой канал для того чтобы загрузить ролик зайдите в свой канал найдите найдите кнопку добавить видео нажмите ее у вас откроется окно загрузки А вот можете прямо в это окошко перетащить ваш ролик из другого окошка Windows. Выделите его, зажмите левой кнопкой мыши, перетяните на окно загрузки YouTube и отпустите. И у вас пойдет закачка. Перед вами откроется... Когда ролик закачается, перед вами откроется вот такое вот окошко. Это менеджер непосредственно самого видеоролика. Вот в этих полях, которые я отметил, вам нужно будет обязательно сделать описание ролика и написать ключевые слова этого ролика. И если вы хотите, чтобы ваш ролик набирал просмотры, то это обязательное условие. Как придумать ключевые слова на ролик, да так же как и на канал. Есть для этого всякие сервисы вспомогательные, но я честно никогда ими не пользовался. Мне и своих идей хватало. То есть я смотрю на видео и сразу могу придумать к нему всякие разные определения, всякие разные ключевые слова. Вот. Но если не хотите сильно там заморачиваться, пожалуйста, воспользуйтесь сервис. Есть такой Яндекс .Вордстат. Ключевые слова. Вот, он помогает очень здорово а, находить аналогичные. Не забывайте, что ключевые слова пишутся обязательно через запятую. Количество тоже старайтесь придумать где-то около 50, потом, если что, немного сократите. Ну вот, собственно, наше практическое занятие на сегодня и закончено. На следующем уроке мы с вами поговорим о деньгах и о вашем заработке. Я вам расскажу формулу для заработка, я вам расскажу, какие должны быть выполнены условия в этой формуле для того, чтобы вы зарабатывали, вот, как это все дело происходит, объясню вам этот механизм, все вот эти вот клики по рекламе, вот, за что вам будут платить деньги. Поговорим мы с вами о том, как подключить рекламу от AdSense, как, собственно говоря, AdSense подключить к вам на канал. Вот. Как привязать к Google, как привязать ваш канал к Google Adsense. Вот. Поговорим о том, как выводить деньги. И как обналичивать чеки Google. А также о том, какие ваши действия могут привести к тому, что ваш аккаунт «Сенс» заблокируют и деньги вам не выплатят, и что делать, точнее, и чего не делать для того, чтобы это не произошло. А сейчас, с вашего позволения, я хочу пару слов сказать о своих платных уроках. Буквально пару слов. Мои платные уроки это альтернатива для тех, кто хочет развиваться быстрее и зарабатывать больше. Кто заинтересуется уроками, может найти их описание на страницах школы на сайте skulkomarov.com. Так, давайте теперь еще раз про домашнее задание про ваше поговорим на следующую неделю, которую вам нужно будет сделать. Домашнее задание у вас будет довольно обширное, но на самом деле ничего тут сложного и страшного нет. Его можно сделать буквально за несколько часов, но у вас будет целая неделя. Смотрите, вам нужно будет э, ознакомиться с возможностями своего канала. Походите, понажимать где и что только можно. Вот, почитать разные справки, которые пишут вот, по разным функциям. То есть нужно, чтобы вы ознакомились, что за зверь такой попал к вам в руки, что это такое канал YouTube. Вот. Потом вам нужно будет обязательно выбрать тематику для своего канала. Определитесь все-таки с одной, вот. потом вы захотите можете сделать себе еще несколько, но для начала вот тренироваться будем на одной. А вам нужно будет написать ключевые слова для своего канала, 50 штук. И вписать их в поле для ключевых слов. Вот сколько будет лазить, столько и вписывайте. Вот YouTube вас наверное, каком на каком-то количестве ограничит, скажет, что все, больше он не может вместить. Ну, берите, вписывайте столько, сколько поместится. Потом вам нужно будет в YouTube найти 50 хитовых роликов по своей тематике. Вот вам нужно будет их скачать к себе на компьютер вот Вам нужно будет э, изменить название этих роликов и загрузить к себе на свой канал. Значит, смотрите, под каждым роликом есть поля для описания и для ключевых слов. Вот не надо на все 50 прописывать. Возьмите, э, сделайте на 5 роликов всего, опишите описание и ключевые слова. Описание – это... О чем ролик, что там происходит. Ключевые слова мы с вами уже обсудили. Это все слова, которые у вас возникают ассоциативно в связи с этим роликом или происходящим на экране. Еще такой момент. Вот вы загрузите себе 50 роликов на канал и не удаляете их, даже если у вас будут возникать всевозможные ругательства от Ютуба, у вас будут появляться какие-то там восклицательные знаки напротив роликов, Вот у вас э, будет написано о том, что есть совпадение со сторонним содержанием, не надо ничего удалять. Вот Пускай недельку повисят, мы с вами потом э, внимательно разберем по каждому случаю, Вот что это такое и что делать в таком случае. То есть, я думаю, что из тех 50 роликов, которые вы загрузите, у вас в любом случае такие будут, на которые YouTube будет ругаться, будет говорить, что там нарушение авторских прав. Вот Ничего страшного. Пусть висят. Вот В конце концов, у вас это тренировочный канал. Вот. Вам на нем деньги не зарабатывать, вы на нем только тренируетесь. Так, ну, по-моему, с домашним заданием все. Если у вас какие-то вопросы еще будут возникать по ходу выполнения либо домашнего задания, либо регистрации канала, пишите на -mail Вот По возможности буду стараться всем отвечать. Все. До свидания. С вами был Комаров Дмитрий. Надеюсь, что наш следующий. Если вам понравился урок, то ставьте лайк внизу странички, вот. опять-таки напоминаю, что там же внизу страницы есть контактная форма, в которой вы можете задать свой вопрос по теме урока. Или я, или ребята из службы технической поддержки обязательно на него ответим.